Спасибо большое всем участникам! Добрый вечер! Вышли на финишную прямую февраль, последний месяц зимы. Ну, где-то уже были облеты, вижу, по роликам. Ну, ориентир держу по своей местности. Как бы там ни было, впереди у пчеловодов большой объем работы, ну, и прежде всего, теоретический. Схему нужно создать вначале умственно, затем положить ее на практические рельсы. У меня предложение, вопрос. Стоит ли детализировать некоторые моменты в роликах, потому что я до облета очистительного планирую показать какие-то ролики. Но чтобы они были максимально с пользой для применения аудитории, слушающей, потому что разные системы умеют. А весна, после чистительного облета, какой объем работы определить? Да я не считаю этих обязательных работ по ревизии, чистке, уже сама технология запускать семьи в работу то пускай будет на усмотрение каждого пчеловода. А вот если кто-то будет планировать двухматочное развитие, формирование отводков, обгол маток, вот в этом вопросе нужна будет детализация, уточнение. Потому что путаются даже разные ульи. Один и тот же подход, но разные ульи. И как-то... Ну, тушуются пчеловоды. Знаю по себе, если небольшая практика у кого, и я с этого начинал, все вроде бы понятно, но начинается весна, очистительный облет. Природа уже включила счетчик невозврата. Что-то сегодня упустили, завтра уже его не наверстаешь. А если это неделя, то тем более. Поэтому вроде бы как и уже готовы сознательно на апробацию какой-то какой новации что-то применить. Но коррективы внесла погода, топтание на месте. Затем панически возвращаемся к своей технологии, которая у нас как-то получалась. Уже и там перекосы пошли накладки. Поэтому, если есть э, смысл детализации какой-то, уточнение нюансов по э, с, двухматочному старту, а это уже разница. Во-первых, присоединение слабых семеек для двухматочного старта, один вариант. Если обе матки перезимовали в одном зимующем клубе автоматически запускается в двухматочный старт. В обязательном порядке учесть силу семей, потому что две матки в одном старте весеннем не означает автоматического увеличения силы в два раза, там серьезный подводный камень. Под присоединение на искусственный отводок абсолютно одной матки-одиночки, ну и так далее. То есть в одном только двухматочном старте вот сколько вариантов расформирования. Если слабая семейка перезимовала с двумя матками, как с ней поступить? Потому что там даже одна матка не тянет по количеству пчел расплод от одной матки. Значит, эта семейка расформируется, берется по одной матке и половина пчел и подсаживаются какой-то семье сильной одиночки для двухматочного старта. Затем формирование отводков на старых матках, если пошел нормальный сезон, и нужно сформировать отводок на старых матках. Тоже вариант. Если сильная семья, можно сразу на двух матках этих же делать отводок, а в основной семье обгуливать по возможностям, Системы ульев несколько маток. Если семья по силе средняя, значит, от двух семей делается на верхних матках сборный отводок. А нижняя матка остается для рабочего состояния акацию, потому что мы без акации жить не можем. Обязательно будет, не будет, но пчеловоды все равно всеми мыслями уже сейчас в акации. Ну и плюс сама система улев разная, полурамки, дадан, лежаки. Тут уже озеро система, я вот слышу, начинают пчеловоды применять. Это в принципе тот же лежак, но либо небольшой по объему лежак, 14-16 рамок, и сверху такой же даже гнездовой семья бывает тянет. А если двухматочное содержание еще применить здесь то понятно это будет уже прототип улья озерова и технология последней книге я там максимально подробно это описал насколько получается получилось так что в комментариях пожалуйста я в записи дам сегодняшнее зело на канале и в комментариях дайте эту ну, желание, какие именно моменты, из того, что я перечислил, уточнить схематически на доске. Потому что студию через месяц переносим уже на действующих лиц самих пчел, на сами ульи. Уже там нужно будет показывать живьем. Так, ну и... В обязательном порядке рекомендация, то, что я всегда рекомендую. Показываю в роликах я, как у меня получается. Кто-то увидел э, что-то такое ценное для себя, применяйте его. Никогда ничего никому не рекомендую, за единственным исключением. Пожалуйста, включайте самого себя. Есть как понятие стереотип, а есть менталитет. В чем разница? Есть ли или это одно и то же в своей сущности? Фактически да. Почему одно и то же по сущности? Потому что как чем-то человек начал какую-то технологию или в каком-то ремесле, неважно. И затем при появлении чего-то нового, лучшего, очень тяжело совладать, переступить через себя, чтобы логически начать с чистого листа. Ну, на, на базе того, что уже есть. А вот менталитет, если это уже станет менталитетом, там посложнее. У меня в практике был случай, поменял я место жительства и стал подключиться к бригаде. Вернее, себе бригаду взял местного, нужно было где-то определиться с пасекой. Привез он своих, ну, у меня пасека уже была где-то больше полусотни, привез своих 3,5, непонятно что, из них половина гнильцов, серьезно. Человек потомственный пчеловод. От деда еще, будучи маленьким, он у деда на пасеке формировался Затем отец был пчеловодом у него. Ну, в общем, трижды потомственный, дважды одаренный. И вот пришлось выничать ему этих нельцовых пчел. На третьем сезоне уже с ульями, он работающий пенсионер был, с ульями в 20, по численности 20. Больше он не хотел иметь. И... По пять отводка уже продавал с весны. Все было хорошо, затем лет через восемь мы расстались. Встречаю его однажды, ну не однажды, а в те времена еще, это было лет 20 назад, 15. Спрашиваю, как пасека, как? Да нет пасеки. В общем, опять к разбитому краю ты пришел. Я говорю, ну все же было хорошо, все... При мне, почему сейчас так? Он говорит, то все, что ты рассказывал мне, я все равно делал затем по-своему. Поэтому постарайтесь сразу, особенно начинающие, учиться на своих набитых шишках. Найдите в своем регионе какого-то аксакала, если вы считаете авторитетный пчеловод. Нереально и невозможно передать технологию даже вот в черте Украины Одесс, Одесская область и Черниговская и Запад и Восток вроде бы казалось территория одна и кормовая база не особо и то не получается технологию так вот один к одному применить, я уже не говорю за регионы более отдаленные поэтому в своем регионе найдите авторитетного пчеловода, это касается начинающих и хотя бы хотя бы стержень практически у вас был, вокруг которого вы будете уже наращивать свою ментальность, свои подходы, потому что будет придет время, когда, когда столкнетесь с чем-то другим, поинтересней, а переступить через себя будет тяжело. Если это будет ваш стержень, значит, и вы логически осознаете и проще будет вам переключить рельсы. Так что мысленно настраиваемся уже на сезон. И сегодня уже у кого есть какие вопросы, пообсуждаем. А чтобы не тратить время на, этот, на, на комментарии, не на комментарии, а на желание по роликам. Поэтому в комментариях там проще. Пишите, что нужно показывать и нужно ли вообще. Может, надоело. Так, ну, а пока пока еще зимуем в основном. Будем осуждать, что у кого есть на сегодняшний момент. Добрый вечер. Владимир Егорович, вопрос. Если в течение зимы по каким-то причинам, пропала матка, не перезимовала, может ли в таких условиях завестись пчела-трутовка? В общем, такой вопрос. Если это с осени еще пропало, да, она могла завестись вот в ноябре, в декабре. Но зимующая пчела уже к весне, к весне, я вот сколько слышу, она сойдет на ноль семья пчела, но трутовка весной уже после вот во второй половине зимы не появляется. Поэтому в ранние на первом, первой половине зимы это поздняя осень и начало зимы. Если вы пропустили гибель матки, да, может быть, когда активность была еще. Но к весне уже там другая картина. Там перестройка физиологии идет у пчел. Спасибо большое. У меня такая картина, в общем. Матка сидит в изоляторе. Ну, пчелы оживились. Ну, видно, что они неспокойные. Бегают по улочкам. Но ну, матка в изоляторе. Поднял изолятор посмотреть, набитый полностью пчелой. Матку я не увидел. Ну, предположил, как бы, может, она и жива, а может, и не жива. Ну, вот и думаю, откуда такая активность? Пчела бегает по улочкам, матка в изоляторе. Ну, ни яйца нет, ни расплода. Думаю, может, матка пропала, как бы не завелась трутовка пчела. Такой вопрос возник. Спасибо большое вам. Так это еще не трутовка, просто активность... Семье вызвало подозрение на появление трутовки, я так понял, да? Ничего страшного, пускай бегает весна уже скоро. Даже если, может быть, погибла матка в изоляторе, но она излучает еще свои феромоны, будучи даже погибшей. И бывает и не в изоляторе, когда семьи в семье матка погибает и застреет. В улочке на погибших пчелах. Ну, то есть присутствие ее какое то есть, и пчелы особо не проявляют беспокойство до самой весны. Весной уже, конечно, там видно будет. А так ничего при вашей ситуации я не вижу причины беспокойства. Владимир Егорович, коллеги, всем доброго вечера, Сергей Краснодар. Владимир Егорович, обращался к многим пчеловодам, и у всех мнение абсолютно разное, по поводу хранения пыльцы и, и перги. Вот подскажите, пожалуйста, как, как профессионал вы, я уже от вас это не раз, неоднократно слышал, что пыльцу и пергу хранить необходимо при плюсовой температуре, плюс 10. Заморозки ее не нужно, не нужно ее морозить, скажем, вот так вот. Но некоторые утверждают, что, в принципе, после того, как заморозить пыльцу, можно потом ее распарить и также давать пчелам, и они ее берут достаточно-таки неплохо. Вот как вы к этому относитесь? Смотрите, единственный вопрос по пыльце, как применять пыльцу, и я знаю, я применял свое время так, перемолоть ее сухую и отдать, После очистительного облета, когда уже пчелы в активности, где-то, это да, бывает посередине пасеки отдают, и возле поилок ставят, или с краю, где-то на крайних ульях, и ее берут пчелы как обножку, ну какую-то муку еще могут там домешать, чтобы она была как пыль. То есть размалывают ее хорошо в сухую обычную пыльцу. Хранилась она при комнатной температуре. Они ее берут на обножку с удовольствием, хорошо. Заносят в улей. Она проходит молочнокислое брожение, превращает ее в пергу. И тогда будет эффективность максимальная. Это то, что я знаю из практики. Что касается перги, хранения в температуре плюс 10 не выше я храню и не замораживаю, чтобы только не завелась восковая моль. Возьмите вы даже пример самого улья. Рекомендация, помню, по тем по тем еще годам советским, ставить рамки перговые вторыми по краям, вторыми по краям. Это плюсовая температура в любом случае, даже если это корка клуба, то где-то плюс 8-10, может меньше, но плюс. Промораживать, ну какие то были, промораживание единственное в каком случае, когда пергу нужно извлечь, для, ну как товарную, из ячеек, ее на не... не Продолжительный период замораживают, при где-то минус 2-5 на 2 часа, и затем она, она сужается, а перед этим ее скарифицируют, то есть убирают, слезают до, до высоты самой перги, затем вилкой скорифицируют, нарушают целостность герметику меда и в морозилку. Она сжимается при минусовой температуре и хорошо ее выбивают. Но это что касается приема для человека. Для пчел я храню при плюсовой температуре не выше 10, чтобы только не завелась восковая мода. Это то, что я знаю из своей практики. Добрый вечер, Леонид Днепр. Владимир Егорьевич, вопрос по двухматочному старту. Ну, когда мы э, объединяем для двухматочного старта сильную и слабую семью, это все понятно. А вот есть ли смысл среднее по силе семьи, скажем, на шести рамках Дадана, объединять двухматочный старт, скажем так, для наращивания кокации? Спасибо. Это по шесть, две семьи по шесть или, или одна Шести рамочные и в ней две матки. У вас вариант, вы можете и автономно их запускать без проблем, потому что в Дадане шесть рамок это ну, очень хорошая семья на сегодняшние эти годы. Можете и в двух маточных запускать. Ничего не потеряете, они у вас все равно дадут ту же, же самую силу сообща. Затормозите одну матку по, по развитию. Затем отводок можно сделать сразу двухматочный. И отводок из отводка. Либо отводки сделать на отдельных матках. То есть увеличить пасеку в два раза автоматически при двухматочных. Но они могут вам продержать рабочее состояние. Хотя не принципиально. Шесть рамок это нормальная семья для автономного старта. Я ремарку вот к последнему вопросу. Смотрите, если вы не планируете делать отводки, сформировать отводки, или из двух семей один, то да, и не планируете, и планируете взять вернее акцию этой силы. Можно. Но если сделаете мощную семью, она у вас будет и не планируете выбрать первые медоносы, потому что ну, нет гарантии, или они у вас нестабильные, не а ставку делать на последний взяток и хорошо поработать в плане организации полноценных отводков. Вот тогда вам объединить будет смысл. Вспоминайте Цебро и Волохович. Они пропускают все эти первые медоносы, и акацию, и гречку разбивают мощную семью на несколько отводков дают возможность промежуточные взятки использовать для наращивания этих отводков и затем уже с последнего главного медосбора, почему он называется главный, потому что там можно получить максимальное количество товара но условие, что это была сильная семья с весны и как донор она у вас будет идти весь сезон поддерживать два или три отводка. А на главный взяток там либо они автономно дают вам товар в пересчете на одну зимующую семью. Это будет больше, конечно, если они будут работать по отдельности. Или в гиганты их соединяют медовик. Летную забирают или расплод отдают. Но это уже варианты. Добрый вечер. <клес> У меня такой вопрос. При зимней изоляции и зимней пропаже маток есть необходимость весной совмещать семьи. А есть ли ограничения по количеству пчелы, совмещенной в водномуле, допустим, много маток пропало, а пчелы много, до какого предела можно на одну матку набрасывать пчел, грубо говоря? Это Проблема будет, когда наоборот, если мало пчел, даже для одной матки. А по количеству, сколько можно сбросить, опять приведу пример Волоховича. Три-четыре семьи в зиму объединял в одну. Это была семья 4, если не 5 килограмм, вот представьте. У нас на медосборе не у всех и не всегда такие работают. И затем 10 апреля, 10, не, сейчас скажу какого, 20 по -моему, апреля выносил для очистительного блета Короче говоря, к 1 маю у него уже за каких-то три недели до 10 рамок расплода. Там было кому обогревать, кому носить, кому кормить. Поэтому матка, у матки инстинкт выживания, то есть у семьи инстинкт выживания срабатывал настолько сильно, нужно было как можно быстрее нарастить объем и силу до кульминации, чтобы разделиться в природе и сохранить себя как вид в экосистеме. Это заложено в инстинктах, поэтому никаких стимуляций не обязательно весной давать. Есть там стимул природного выживания. И сила семьи здесь никак не, не будет вам помеху, сколько бы там ни было. Три на одну матку будет объединено или, или сколько будет. Проблема будет, когда не хватает пчел для двух маток или даже для одной. При развитии такой семьи держать ее максимум до второго поколения, чтобы не строилось. Да? Ну а затем у вас будет с чем работать, понимаете, у вас такая селища, сейчас матка без проблем вам отработает на два поколения, до двух поколений. Как только появляется первый печатный трутень, вы успеете при таких сильных семьях, успеете сделать отводок на старой матке и подойти к первому, первому медосбору, если он у вас есть. С молодой маткой, даже не обгуленной, если но вы получите товар, уйдете от роения и увеличите пасеку. Затем из этой молодой матки еще можете сделать отводок. С сильной семьей работать можно, ну, играючись и радуясь, потому что там есть чем работать. Во-первых, профилактика болезни автоматически заложена в сильном старте, сильной семьи. В том, что там перевес, большой перевес в кормилицах, микроклимат создают, приносят корма. Даже если не будет в природе пыльцы для старших личинок, чтобы их выкормить, они выкармливают, дают, компенсируют белок перги или пыльцы для старших личинок за счет тоже белка жирового тела. Но с миру по нитке они сбросятся там, никак на физиологии не отразится зимующих пчел. Если их много, они выкормят без проблем, даже в отсутствии пыльцы. Это все заложено природой на случай таких вот форс-мажоров. Облет, все, началась активность, а природа еще ничего не дает. Потому что пчелы по своей эволюции пережили... И ледниковый период не один, и жару, и кислотные дожди, и выжили. Так что у них там, что такое жировое тело, зимующие пчелы? Это закрома на, на все случаи жизни. Причем до двух поколений выкармливают за счет вот этого потенциала, жирового тела. И сильная семья, показатель... Благополучие абсолютно во всем. И формирование отводков, профилактика болезней. И пчеловоду минимум работы. Отводки формируйте и все, И запускайте пасеку на весь сезон. Волохович выставлял пчел 20-25 марта. Если быть точным, выставлять для первого облета. Для первого очистительного. Развитие у них начиналось с 10 в первой декаде апреля, затем он заносил снова в Амшане, они кишечник освобождали и снова заносил на пару недель. И когда уже устанавливалась погода нормальная, он выносил для развития, и матка только начинала, только бросила первое яйцо. И вот до 1 мая у него за три недели уже было 10 рамок расплода. То есть работать есть с чем, не, даже не обсуждается в каких-то там минусах сильной семьи. Для этого как-то преодолеть пчеловодам вот это количество. Лучше меньше, да лучше. Владимир Евгеньевич, добрый вечер, Сережа Винница. Вопрос хотел задать: а как правильно лечить пчел от аскофероза. Там тоже нужно бесрасплодный период создавать или другие методы. Никаких антибиотиков я не знаю сколько лет на моей пасеке не было и не будет это точно. Их, по-моему, с самого начала моей практики до изоляции, еще далеко до изоляции. Почему меня и не брали в, в бригады, хваленые дедушки? Потому что упрек был такой, не нужно нам антибиотиками не, не, не поешь весной, профилактически, осенью какая-то появится у тебя проблема, болезни, зачем ты нам нужен тут такой? Ну, неважно Смотрите, болезнь аскосфероза. Все болезни расплода лечатся единственным лекарством, безрасплодным периодом. Вы возьмите в домашнем хозяйстве какая-то живность, всегда на какой-то район, если обнаружили болезнь, накладывают карантин, вводят карантин и стараются убрать, что источник перезаражения. Что является источником перезаражения больная? Живность какая-то, больное животное. В болезни У пчел болезни расплода любые. Гнильцы, аскосфероз, мешочатый расплод. Источником перезаражения, инкубации всех этих патогенов является, как ни странно, расплод. Хмар одно время говорил, да я в презентации была, когда сейчас зум показывал. Две, две противоположности сочетание двух противоположностей расплод является и фактором жизни у пчел потому что благодаря смене поколений в активный сезон, понятно они выживают, накапливают корма воспитывают в зиму пчел и до следующего сезона но расплод в то же время является и фактором гибели почему? потому что это главная мишень для всех практически патогенов, ну, исключается только болезни взрослых пчел. И то, даже болезни взрослых пчел, если создать безрасплодный период, и то снимается нагрузка на выкармливание расплода, и происходит оздоровление, даже при болезни взрослых пчел, некоторых. А что касается непосредственно болез... самих болезней расплода, ну, понятно, убрать источник перезаражения. Если на начальной стадии вы обнаружили, закрыли матку на две недели, ну, несколько там ячеек увидели, и, кстати, по аскосферозу, первый показатель, что семья уже на грани энергетического, это на пределе энергетических возможностей, это появление аскосфероза в трутовых... Ячейках у пчели... пчелинно еще нет. И очень часто, когда ставят рамку большую гнездовую, почему я категорический противник, большую гнездовую, и там расплод трутовый, очень энергоемкая работа, чтобы его воспитать. И в некоторых ячейках вы можете увидеть уже аскосферозные фрагменты. Это еще не болезнь, но хороший показатель, что семья на грани энергетического краха. И болезнь аскосфероз не является болезнью. Что купил, зато продаю. Это мнение науки ветеринарной. Это серьезно подорванная иммунная система членной семьи как сверхорганизма. Потому что аскосфера Апис, возбудитель, приносит пчела каждый день с обножкой, с пыльцой. Он есть везде абсолютно, этот возбудитель, на всех растениях, цветках, трав, траве, листьях, коре и так далее. Поэтому если организм, то есть семья, здорово, значит, и Принеся этого возбудителя, они с пыльцой, как хмара говорил, кушают как конфетки, не замечая. Если только проблема по, по подрыву иммунитета, обязательно может проявиться, то есть это аскосферапис где-то найдет слабую личинку недокормленную, там поселится и начнется размножение. Когда появляется аскосфероз при разрыве расплодного гнезда. Семья не готова, пчеловоды нужно уйти от роения, и, пожалуйста, в результате получаем проблему. недообогрев и недокорм личинок. Основная проблема и основная причина абсолютно всех болезней расплода. И абсолютно все возбудители там в какой-то степени, в каком-то количестве ест, сидят, ждут своего момента. Как только семья споткнулась по резистентности, по защите, все, они сразу скакают, и они, то есть да, дает, дает семья слабостью иммунитета размножению. Присутствие возбудителей не опасно. Опасно, когда они размножаются. То же самое касается и человека. Так что, если, конечно, уже скосфероз такой, же сыпет и на днище полно, и следка высыпает. Тут уже изоляция на две недели, вы не ограничитесь. Тут только уничтожать матку, чтобы безрасплодный период был до месяца. Пускай выводят свою матку. Кто-то как-то замечал на прошлом зило по-моему, что они из этой семьи, из этого яйца, сами выкармливают устойчивую и будущую матку, а выкармливать будут пчелы-кормилицы, выжившие в этом кошмаре патогенном. Значит, унаследовали от линии какого-то отца серьезную устойчивость к этой проблеме. И затем уже как кормилицы они передают эту способность по физиологии и матки, выкармливая молочком, и последующим поколениям, то есть младшим сестрам. Так что безраслодный период. Два этапа. Не два этапа, а два момента. Если не увидели случайно небольшое количество, значит, можно на две недели матку просто закрыть в изолятор, затем выпустить. Если уж там кошмар, значит, только менять матку на молодую. И менять матку. Пчеловод... Беда у пчеловодов. Семью нужно как можно быстрее запустить в рабочее состояние, чтобы она не выпала... Из, из штата в сезоне матку это убирает как вроде бы источник перезаражения потому что бывает матка является тоже причиной этой проблемы матку уничтожают и меняют на другую матку садят на этот больной расплод, она начинает сеять и как результат рецидив поэтому если касается замены матки то это не значит что замена, заменить ее на другую Замена – это значит дать вот этот вот месячный перерыв. Вот тогда вы можете подсадить другую матку или другой маточник откуда-то, если сомневаетесь в этой семье, что она может передать наследие нормальное. Значит, вот таким способом, но только при длительном безрасполном периоде. Хорошо, спасибо большое. Еще хотел задать вопрос. Если на весенний старт две слабые семейки помещать, вот у меня улей дедан на 12 рамок. Не в два корпуса, а в один через глухую решетку. Что тогда будет? Вы можете через разделительную их помещать. Зачем вам весенний старт, идеальный период, когда вы можете объединить две семьи, да любые семьи, слабые, сильные, две слабые, сильные, сильные, то есть не, без разницы, какие семьи присоединить для работы в паре, да как двух семей, как двухматочная, через разделительную решетку, через вертикальную, как в лежаке. Очень идеальная ситуация стартовать в Даданах слабые семейки, как начало, как у лежака, через вертикальную разделительную решетку. Можете развиваться и через глухую перегородку. Но затем вам нужно будет либо отсаживать куда-то матку, либо запускать ее как систему озерова. Сверху ставить еще один такой же корпус гнездовой и с вертикальной глухой перегородкой. И пускай они работают на, на два гнездовых корпуса, две матки. А сверху положите общую разделительную решетку и они будут работать на общий магазин. Или же развивайтесь как двухматочная. Сразу с весны разделительную решетку и они в паре работают. По силе, если слабо, значит одной матке даете максимум пчел семьи общей такой. А для одной матки там для, ну, видимо, чтобы она создавала активности свои, там одну-две рамки но работать будут в пару. То есть, варианты есть. А почему сегодня в начале зела и вот, вот эти вот моменты нужно будет уточнять, показать схематически, чтобы вас, оно, там, не просто вы послушали, а раз вы задаете вопрос, значит, наверняка, либо сталкивались с этим, либо готовитесь к двухматочному к этой двухматочной теме. Вариантов очень много. Они все есть, они все рабочие, все отработаны. И на любой системе улья в том числе. Но нужны нюансы по уточнению. Поэтому я и попросил задавать вопросы, какие именно моменты больше всего интересуют, чтобы затем не хвататься панически, непонятно за что, и возвращаться опять на на старые свои наработки. Владимир Егорович, добрый вечер. Владимир Егорович, а вот скажите, пожалуйста, насчет вот щавелевой кислоты, есть ли у нее срок годности или как ее качество проверить? А то покупаем в магазине, вроде как щавелевая кислота. Знаете, довольно таки частые вопросы в последнее время и, по, и в комментариях, и по телефону. Щавля кислота, имеет ли она срок годности? В прошлом году, по-моему, сделаем мы проводили, кто-то в комментариях писал, это химия, то есть она и в жидком виде, если растворить водный раствор, то она может годами храниться. И тем более в порошке. Но подключились химики, сказали ничего подобного, старайтесь брать, есть маркировка, есть срок годности, Ч, там стоит чистая Ч или ЧА, для лабораторных исследований, или уже плод до того, где-то в пищеблоке, потому что как-то кто-то обмолвился, что кислота может быть щавелевая для каких-то, я не знаю, технических целей, где она может технически применяться, ну, мало ли, Кислота есть кислота, где там ее может травить какую-то живность насекомых. Поэтому че, вот, насколько я помню, чистая и срок годности. Я беру на ярмарках пчеловодных, специализированных, в специализированных пчеловодных магазинах. Был у нас в Украине Чернигов, славился на весь Союз качественной щавелевой кислотой. Как сейчас, где ее можно взять? Единственная перестраховка, если достали где-то, попробуйте на двух-трех семьях. Этот раствор, мало ли, рекомендация хмару постоянно, вспоминаю его и провожу пример. Говорит, не, не дрожите вы над, этим, над этой ампулой Бипина, если вы где-то взяли сомнительном источнике реализации. Попробуйте на двух-трех семьях. Были плачевные результаты, когда ложились целые пасеки. Путали реактивы, те, которые которыми обрабатывают колорадского жука, с бипином, где-то на химзаводе, на одном разливочном. Ну я не знаю, как это было. Было такое. Поэтому пожертвуйте этой ампулой, и временем на трех на двух трех семьях выберите там смертники по диагонали и проверьте это касается абсолютно всех препаратов быстрого действия в основном там конечно если на месяц ставить и не определишь а вот что касается щавелевой кислоты бипина туда проверили и есть по щавелевой кислоте кстати один парень ну я не знаю как он Сдерживал слезы полсотни, по-моему, семей. Уничтожил щавелевой кислотой, развел раствор, покраснел. Такой розоватый стал. Не обратил внимания, купил как щавелевую кислоту. Может, она и была щавельной. Возможно, та же техническая, которую я сказал. И легла вся пасека. Вот вам, пожалуйста. Да, тоже. Тоже нужно лаз далаз. И по кислоты, как, как бы ее не характеризовали, абсолютно безвредной. Я уже рассказывал, как она безвредная. Ржавчину в раковине вывел за один миг. Никакие растворители не брали. В кислотой капнул и все. Думаю, боже мой, это я представляю, как там пчела себя чувствует. А если она еще и, и некачественная, то понятно. Как там как там можно выжить так что держите это ухо востро короче говоря по всем этим препаратам сейчас хватает этих подвальных полуподвальных производителей такое делают такое подделают а ту бог кислоту бухты так что проверять нужно добрый вечер владимир юка детской области у нас на следующей неделе уже обещают плюс 9, 10, плюс 12, возможно появление расплода. И насчет щервельки я хотел уточнить, нам придется уже обрабатывать против плеча. При какой температуре можно уже обрабатывать время? Щервель? С щервелькой кислотой, я не знаю, при наличии расплода будет ли эффект, если, если вы застанете семьи в таком небольшом количестве расплода, там пятачок-два то да, щавелевая кислота может сработать, потому что клещ в основном будет на взрослой пчеле, какой остался в семье. Ну, а по, по советским рекомендациям, помню, мы удаляли и поздний осенний расплод печатный, и ранний весенний. Вырезали квадратики такие аккуратные с расплодом, и туда, чтобы проще было отремонтировать, вставить кусок вощины. Ну а насчет температуры, смотрите, ну, плюс 10, если у вас будет, плюс 10 и дальше пойдет тепло. Самое главное, чтобы она не застывала, не коченела, потому что если у вас облет, произойдет облет 10 градусов, а затем похолодает на неделю, и ночные будут серьезные температуры, там где-то к нулю. Бывает осенью, кстати, причина большого отхода семей когда вот купают их в холодную, перед холодной ночью, даже морозной, она намокла, осыпалась мокрая, закоченела и все. И, ну, беда такая. Поэтому плюс 10, если уж плюс 10 в течение дня у вас, то, значит, обработайте с утра, чтобы у вас выветрилось это все, пользу сделала какую то по своей окорицидной обязанности, это щавелля кислота. И если похолодает в ночь, то уже не будет такого такой проблемы. Если ночью будут теплые, до плюс 7, плюс 10, тогда можно обрабатывать на вечер, когда соберется вся пчела. Но это вот такие вот разбеги по по возможностям и по температурным факторам. Спасибо, да. У нас действительно днем обещают 10-12. Может быть чуть больше будет, а ночью около нуля минус один. зима еще. А если обрабатывать щавельку и сублиматором, то когда можно? При низких температурах или так же самое? Там плюс десять. Сублиматором там требования будут по помягше, Потому что пчела не мочится просто пар ну конечно не не допускать минусовых ночных температур плюс 5 хотя бы у нас сегодня минус 10 было а днем я во второй половине дня появился солнышко уже потихоньку берет погодные условия в свои права температурные и так прогрело наверное Хорошо, потому что снег отмеченный пчелами. Ну и жаль, конечно, погибают они. В небольшом количестве, правда, но все равно. И как бы не пытался я закрывал литки, только литки, закрывал щитами, ну, избеж... чтобы избежать прогрева передней стенки, и разворачивал на 180 градусов на север. Ну, если уже температура плюс 5 в тени и солнце, февраль, вот сейчас, оно довольно-таки греет. Возможно, воздух прогревается, и там ну, ничего не держит. вот сколько не пробовал такого слова. Две зимы подряд у нас снега не было, и облеты совпадали как раз вот с таким беснежным покровом минимум погибал. А вот сейчас я чувствую, и опять снега показывают по прогнозу, и температуры будут вот такими небольшие плюса, солнце. И вот плохая такая неприятная картина, когда ждешь этого облета, а тут фильтрует природа семьи по отходу. Владимир Егорович, здравствуйте, Елена, подмосковье. У меня ситуация следующая сегодня вот обнаружилась. Мы осенью объединяли в зимовку по две семьи в Улей. И в каждой семье мы были в изоляторе. Объединились они постепенно, вот как я смотрела ваши ролики, все хорошо, пошли зимовать на шести рамках. Очень плотно все что вот были морозы уже минус 5, минус 7 ночью. И вот на наружных сторонах крайних рамок там были огромные шубы пчел. Вот. И где-то в ноябре уже морозы установились. Я положила сверху медовые рамки, ну, как для подстраховки, чтобы в феврале там где-нибудь уже не смотреть, не лазить, не подкладывать. И вот сегодня месяц мы не были на пасеке, сегодня приехали, и я посмотрела просто сверху, что творится в семьях. У нас очень много снега, ульи практически по самую крышу завалены снегом, но, естественно, вокруг снег оттаил от улья. И вот картина такая, что там, где отогнут уголок, ой, холстик сзади, там лежит москитная сетка, чтобы пчела не гибла, не вылетала наверх. И видно, что пчелы уже подходят к задней стенке на рамках. И вот эти рамки, которые я клала плашмя сверху, они уже практически пустые. Тут видно, там пчела копошится. Это пчелы просто вынесли мед в гнездо или они потратили весь корм? То есть вот у меня теперь дилемма. Завтра положить еще по медовой рамке сверху. Или нет? Потому что я помню, в ваших роликах вы зимой открывали семьи. Там, где у вас была холодная зимовка, у вас там лежали рамки сверху. И они были тоже облеплены пчелой. Но вы же ничего сверху не клали. Вот поэтому я с вами хотела посоветоваться. У меня... Да, спасибо за вопрос. У меня рамки, те, которые я положил преждевременно, а преждевременно, я считаю, в начале зимовки. Тоже так вот, чтобы не беспокоить. И был запас с гарантией. Это самая лучшая потолочина, это медовая рамка. Конечно же, они при первых возможностях оттепели, как только плюсовая температура и клуб может позволить себе расширится, тем более ничего его не держит, там никакие обязанности по созданию микроклимата, нет расплода, матки в изоляторах. И они при оттепели расширяются, клуб становится более рыхлый. И, конечно же, поднимаются они наверх. Они даже на боковых рамках, если вы замечаете, на боковых рамках, самые крайние наружные улочки, и оттуда умудряются при этих оттепелях вынести мед, но они его не седают. У многих пчеловодов складывается такое впечатление, что это уже на наружных нет меда, рамках. А что же там творится в середине? То же самое, такая же точно картина, такое же мнение и по пустой рамке сверху. Они у меня пустые, лежат... Я вам сейчас скажу, это с декабря месяца, как только можно было. Были оттепели, они моментально его сверху окутывают, они его выносят. Она пустая, но она как потолочена находится. И, Конечно же, они ее не съели, потому что нереально. Бывает, потепле неделю, смотришь, ну под ноль почти выбрались. Съесть они ее не могли, конечно не могли. Они все уносят на вот эти экстримы, форс-мажоры погоды, они при первой возможности оттепели, выходят наружу и заносят вовнутрь, чтобы он был максимально корм доступный в случае вот таких вот экстримов, похолоданий. Так что вы можете вообще-то старайтесь, я часто об этом говорю, применяться, определять вес ули. Мне проще в корпусной системе весь клуб и основные кормовые запасы находятся вверху. И я проверяю, когда подхожу и сзади приподнимаю корпус. Ну, конечно, без кирпичей на крышках. А чисто вот то, что в зиму пошло, сама семья. И приподнимаю. Вы постепенно применяетесь к этому весу. Ну, я думаю, додан, если у вас додан, то можно приподнять и почувствовать, какая масса, какой мёд, ну, запас был корма у вас с осени, с осени. И вы будете контролировать его до самой весны, и вот, и чтобы не включать эту панику на ровном месте. Потому что, может быть, вы сейчас откроете, разворошите их, при минусовой температуре, конечно, возбудятся пчелы части на снег, будут куда, куда приткнутся, там и погибнут. Бывает, если они уже действительно чувствуются легкий корпус, ну, относительно. Я не знаю, как это выглядит у вас. Ну, я применился, вот, чтобы не разбирая гнезда, определять примерно плюс-минус. Корма. Его сразу вы определите, нехватку этот запас. Или его нет, или он там еще нормальный, просто они его убрали при оттепе. Бывает верхнюю рамку снимают, крайнюю, берут медовую крайнюю, эту пустую клубу к пчелам присоединяют, они, они зайдут туда, потому что вверху должны быть отверстия в этой рамке. А медовую укладывают сверху, эту крайнюю сверху. То есть у вас таких вот два варианта. Можете перестраховаться, если уж хотите доспать <смех> до облета спокойно. А вообще-то, не факт то, что если нет там меда, значит его уже съели. Ну, при поднятии хули у нас нет возможности ли все вокруг завалены снегом. Мы по суровому, можно сказать, залезаем, чтобы припадить. И второе, что невозможно там будет сне... крайних рамок там как-то как -то... Ну, сейчас, возможно, часть пчелы, конечно, за отошла, но хотелось бы лезть в улей. Я просто спрашиваю, потому что не будет ли то, что сейчас положим сверху, просто на те рамки, которые лежат плотно, еще одну рамку, не выманит ли это еще большее количество пчел наверх? И Не пострадают ли платки в изоляторах? Не окажутся ли они в корке клуба? Да, опасения в этом есть. И бывает, когда семья особенно не особо по силе, и чаще всего страдают маленькие изоляторы, вот типа Миленина, потому что их вреза, они врезные по центру. Конечно, в этом случае поставить уложить еще одну рамку сверху, может быть проблема. Если у вас изолятор широкоформатный, то есть они по верхнему бруску, то там большой беды не будет, если вы положите и вторые рамки сверху. Дайте плотные утепления сверху, чтобы они как можно меньше собрались наверху, то есть выманить можно. И не грейте, пожалуйста, не грейте рамки. Если решитесь уложить вторые сверху, не грейте их. Вот если вы нагреете, да, вот тогда будет беда. Очень часто пчеловоды эту медвежью услугу делают. И себе, и пчелам. Поэтому при больших изоляторах Большой проблем, проблемы не будет, даже если они сформируются на этих двух рамках, но ну, же сила семьи не, не две рамки. Подымутся они, под, под, подобьются к верхним брускам. Матка в зоне захвата клуба будет, в любом случае, если при условии, если изоляторы широкоформатные и находятся по верхнему бруску в гнездовых рамах. Да, изоляторы широкоформатные по типу хмар. То есть там практически у меня нет изоляторов по типу Меллинина. Ну ладно, спасибо. Спасибо большое. Буду завтра тогда, посмотрю еще раз. и Меня тревожило именно то, что в улочках видно, что часть пчелы подошла к задней стенке. Не только на верхних этих рамках плашмя, которые, а именно в улочках. Главное, чтобы панику они не подняли. Поняла, спасибо. Извините, а нельзя рамки заменить верхние или перевернуть другой стороной с медом? Ну, таким образом, я боюсь, что я вообще там панику подниму. Там пчелы копошатся на этих рамках плашмя. И если я их буду заменять, то мне их придется стряхивать. То есть тут вообще такой кипиш поднимется. Я половину пчелы потеряю. Они на снег все попадают и замерзнут. Ну, в крайнем случае, если возможно съесть эту верхнюю рамку, работу к вечеру сделать, конечно, чтобы дневной свет не возбуждал пчел. А поставить ее крайней, с той стороны, где меньше у вас пчел, если клуб кашует, вы как раз его и выровняете, будет возможность. А сверху положить новую, то есть медовую, чтобы спокойнее было и в плане того, чтобы семья не поднялась, не сформировалась под конец зимовки вверху. То есть варианты есть. Либо вторую положить, либо эту пустую сбоку гнезда, а сверху свежую, медовую. Ваше мнение по поводу подогрева Канди до да, более высокой температуры, нежели комнатная температура? Постоянно предостерегаю пчеловодов при дотациях зимних подогревать хоть канди, хоть рамку, неважно, хоть мед в пакетах вы укладываете, вы сразу выманите температурой пчел, пчел наверх. Если матка в свободном перемещении, не страшно, казалось бы, там нет опасения, что ее бросят, и она вне зоны захвата клуба будет. Но опасность в том, что они бросят корма в нижней части гнезда, то, что они могли прекрасно в процессе зимовки еще употреблять. Конечно, на тепло они пойдут, их выманите вы. Хоть и канди прогревать будете, хоть рамки. Поэтому я категорический противник. Положите они сами постепенно, конвективным теплом, дыханием клуба, прогреют, размягчать его и будут брать по мере необходимости. Владимир Егорович, поделитесь опытом в плане двухматочное содержание семей. Ну, весна понятно, Там первые два поколения без проблем. Я вот уже сколько лет не могу поймать период, когда они одну матку Убивают. Или это проблема э, в том, что я держу в лежаках через вертикальную ганимановскую решетку. Может, надо через лухую держать с общим магазином. У меня не получается в течение всего лета держать семью в двухматочном режиме. То есть, вот как бы вот так вопрос. А какое время именно начинается отбор, отход вторых маток? В середине лета, на главном взятке, в начале, как только сформировали. Когда именно вот основной такой вот отбор идет, отход? Ну, первые такие сигналы, когда это май месяц, не буду утверждать. Ну, где-то середина мая уже идет отход маток. Оставляют одну какую-то. Но цель стоит содержать это в двухматочном режиме весь летний период. Не получается как-то. Получилось в каком уле у меня в течение лета держать? Это корпусных через ганеманку, но верхний корпус был на 180 раз с отдельным литком. И они все лето отработали у меня... Каждая маточка в своем корпусе через ганиманку и литки в разные стороны. А в лежаке через ганиманку в мае месяце уже начинается отход маток. Я так понял, это зимовалые матки, не молодые. Да, да, зимовалые, правда. Но за зимовалые матки в двухматочном э, таком режиме это... Это пороховая бочка, я вам скажу. Потому что обе матки перезимовавшие. Старая летная пчела и вдруг две еще их. Роевая пора. Хорошо, если они просто матку убрали, они а рванули сразу роем с двумя. Я никогда не держу, не рискую. Пускай потеряю акацию. Пускай потеряю. Но я сделаю отводок преждевременно на старых матках. И у вас голова не будет болеть, вы обгуливаете в лежаке, неважно в какой системе улья. Вы в основной семье, там, где старая пчела, обгуливаете молодых маток. Все. Вы разрываете эту коалицию раевую. Старая перезимовавшая матка. Прошлогодняя, позапрошлогодняя, не важно, перезимовавшая. И старую летную пчелу. Молодой, то есть старой пчеле вы даете обновленную летную пчелу, она включает снова все свои форсажи, что может для развития. А старой летной пчеле вы даете молодую матку. Точно так же она будет у вас, эта семья работает, но с молодой маткой. Между ними сделаете взаимозамену расплодными рамками, вы выровняете без головной боли, роевой и замены маток до главного взятка у вас будет удвоенная пасека с одинаковым по силе семьями. Что семья, что отвода на старых матках. А держать вот старых маток через разделительную пробуйте озеро-систему. Глухая вертикалка и общий магазин наверх. И то вы не удержите. Зимовалые матки, все, там инстинкт сидит миллионы лет. Им нужно отроиться. Либо они одну уберут, либо выскочат трое, обе, либо поменяют. Поэтому прецедент есть в них две матки. Все, там есть выбор. Так что как, Акацию можете проскочить именно на вот этой системе, Озеровской теме, потому что дайте возможность уйти лишнее пчеле вот туда вверх, на корпус пускай занимается работой, чистят ячейки. А внизу, чтобы был фронт работы маткам на, на всех парусах, которые работают на я яй, на яйцекладке. А так, вообще-то, это я же говорю, что пороховая бочка. Если вы уже хотите продержаться на одних матках, на, стар, на перезимовавших матках, не разрывая, не делая отводков. Отводок можно просто на одной рамке сделать, обгулять молодую в стороне. Расширяйте на упреждение преждевременно, не разрывая гнезда, давайте возможность уходить этой лишней пчеле. Если у вас в мае месяце на, 10, 12, на 12 рамок расплода разного возрастного не будет 12 рамок суши там в гнезде, все, выключили автоматически районе, А тем более, если не будет взятка. Старая перезевавшая матка и старая летная пчела. Если есть непрерывные взяток, вот раньше были сады, цвели, как-то вот, начиная с математик, сады, и одуванчики, и пошла. черноклена, акация и спорцеты. Ну, в общем, как-то старые матки умудрялись проскакивать при хорошем расширении, эту роевую пору, и достойно заканчивали сезон. Но если хотя бы 3-5 дней не будет взятка в природе, и семья в фазе кульминации на третьем поколении, все уже там, расплода трутневого масса, мисочки по расплоду, это уже бомба замедленного действия. Чтобы ее не ждать, эту бомбу, когда она рванет, Значит, делайте отводки на упреждение. Или расширяйте раньше времени. Но не режьте гнезда, пожалуйста, не режьте гнездо. В сторону в лежаке поставили, в сторону, поставили вверх эти, эту сушку, куда уйдет лишняя пчела. Но только не трогайте гнезда, ради Бога. Они пойдут, если будет, если похолодает зим, зимой, заговорился уже, ночью. Они все уйдут на расплод и будет кому греть. Если потеплело и беззятый шипирил, то идет эта лишняя пчела, разойдется, не будет там путаться под ногами у молодых пчел. Молодые у старых, а старые у молодых. Если разорвете все, похолодало ночью, не докорм личинок, и будем потом начинать с темы, а как бороться с болезнями расплода. Спасибо большое, Владимир Егорович. Да, на самом деле, как-то я сам маху дал, не подумал. Я пытался зимовалых маток старых запускать двухматочный режим в течение всего сезона. О, Скорее всего, вот в этом и есть проблемка. Спасибо вам большое. Извините, а если два отводка на старых матках двухматочном содержании, они пройдут сезон? Да, отводки пройдут. Пройдут и то, если вы даете им хороший старт на... Они включат после недели отсутствие летной пчелы, когда у них заберете. Они включают по новой свою активность высокую, как и тот же рой. Только отводок на старой матке в роевую пору теряет, конечно же, теряет не так, как рой, потому что там все группы пчел выходят, ну, понятно. А здесь мы летную забрали, все, паника, никакого, никакой активности у маток, затем начинается активность. И активность высокая. Не держать их сжатыми. Тема тоже одна. В роевую пору, вот вы в мае месяце, допустим, сделали, в середине мая, постараться до середины июня максимально их грузить. У вас должны быть отводки уже на старые, на молодых семья с обголенными молодыми матками. Эту семью нужно будет до конца сезона хорошо поддержать в развитии. Вот рядом у вас стоит донор отводок двухматочный на старых матках. Пожалуйста, забирайте печатный расплод, отдавайте семье с молодыми матками, а у молодых маток забирайте открытый расплод и давайте старым маткам. Там пчелей будет уже достаточно. Это будет как раз противороевой фактор, потому что кормить нужно этот открытый расплод. А семью с молодыми матками вы поддержите в кормлении молодых, личинок от молодых маток. Это называется симбиоз содружества. И семьи и отвод не пробуксуют. Потому что сезон короткий и без вот такой, при условии, что вы, у вас в технологии содержания вашей пасеки есть ранние отводки и на старых матках без взаимозамены, но ну, нежелательно рамками расплодными. Именно по этой причине на старых матках отводок на старых матках вы, вы, вы, держать его как донор и чтобы ушел, от, чтобы увести отраение, грузить его молодым, молодыми личинками, а от него забирать печатный. Получится хорошее такое. Содружество, максимально полезное. И на конец сезона вы выйдете с хорошими семьями, двойной пасекой. А по осени уже будете смотреть. Объединять автономно пойдут. Ну, это уже вторая серия. Еще вопрос. А весной когда лучше в семью уже добавлять вощину Именно, чтобы тянули. По каким признакам? Вощину ставить... По одному единственному признаку, как появляется побелка. То есть в природе есть выделение нектара. Пошла побелка в семьях, все видно сразу же, как только открываешь гнездо. И кроющий можно, если семья по силе еще незначительно, значит кроющие к перговой рамке. Если хорошая по силе, значит можете ставить кроющий к расплоду, но не разрывать, они вам отстроят в любом месте, там где строят, видно, сразу же видно, где семья сама просит эту вощину в то место, но не разрывайте, ради Бога, гнезда. Единственное, когда срабатывают разрыв гнезда вощиной, вот сила уже семьи большая, на улице жара стоит, вот тогда, да, тогда бывает проскакивает разрыв печатного расплода ващиной, но при условии очень жаркой погоды, и когда не боится пчеловод и семья этого переохлаждения и ночного и гибели расплода. Жара, получается, это уже не весной. Это уже где-то начало лета и так дальше. Ну, это я так уже прицепом сразу вам на все случаи жизни. Спасибо большое всем за участие, модераторам за связь. Итак, в комментариях я жду от вас предложения по схематическим уточнениям. начала весны, начала развития, двухматочная старт. Варианты отводки к системе ульев, если это нужно. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, не болейте.